Так сложилось в моей жизни, что круг моих знакомых состоит не только из каких-то нормальных людей, образно выражаясь. В кругу моего общения есть и алкоголики. и Их какой-то определенный процент. Честно говоря, что, как говорится, без темноты. И я в свое время тоже любил бухнуть. И нормально так погружался в это бредовое состояние. Сейчас почти не пью исключительно редкое явление, чем в принципе можно гордиться. Но суть не об этом. Суть в том, что волей-неволей я наблюдаю за этими людьми. Я вижу, что с ними происходит, как они меняются. Ну и опять же, себя тоже анализирую, свои поступки, свои действия, последствия такого поведения, такого состояния. Знаете, я пришел к довольно простому, но весьма интересному выводу. Алкоголь делает так, что... В одном человеке создает две совершенно разные личности. Алкоголь такая штука, которая делает взгляд человека на мир примитивным. Оно полностью отбрасывает всю серьезность поведения, серьезность мышления, утонченность. Знаете, я даже понял, почему алкоголики тянутся к стакану. Все проблемы, которые у них есть, все те гадости, которые они успели сотворить в своей жизни, приняв стакан на грудь, они делают незначительными, они делают простыми. И что самое интересное, я понял, что алкоголизм – это по факту добровольное действие, которое делает такое с организмом человека, что обратной дороги в принципе потом уже нет. Вот смотрите, поначалу человек с помощью стакана он упрощает свои проблемы он на какой-то промежуток времени погружается в состояние, которое облегчает ему восприятие его проблемных ситуаций. То есть он делает море по колено. Потом, учитывая то, что алкоголь воздействует на мозг, и мы через мочеполовые пути вымываем свой мозг в унитаз, со временем, чем чаще мы принимаем на грудь, тем меньшего объема у нас остается мозг. То есть мы, проще говоря, мы тупеем. Мы превращаемся в более примитивное существо. Получается так, что алкоголь, он так или иначе уничтожает одну из личностей. Вот вы были трезвые, умные, расчетливые, взвешенные, такой справедливый, добрый, заботливый, неважно, короче, длинный список положительных качеств. И вот вы длительный промежуток времени бухали, если у вас печень и сердце выдержало, ваш мозг начал атрофироваться. И по итогу одна личность стала поглощать другую. Знаете, это очень интересно, потому что выходит так, что в последующем одна личность уничтожает другую, и вернуть алкоголика в состояние трезвого нормального человека потом уже невозможно. То есть личность меняется на физическом уровне. Я к чему это говорю? У меня в жизни бывало так, что нажирался я довольно хорошо. И знаете, я реально понял, что я становился совершенно другим человеком. Потом, когда я, проспавшись, пытался вспомнить, что происходило, ну и некоторые моменты, естественно, не мог вспомнить. Мне потом рассказывали, мне становилось исключительно стыдно. Потому что я мог совершенно спокойно наговорить кому-то очень гадких, мерзких вещей. То есть, прям нагрубить, нахамить, прям так бесцеремонно, так изысканно, тонко, уколоть человека прям в самое сердце. То есть, не зная, не зная последствий, не думая о них, не зная границ, если я отрезвый совершенно, имея мораль, имея взвешенность, и когда в жизни так не поступил бы, ну, хотя бы из какого-то уровня воспитания, да, как мы говорим, но пьяному... Мне было совершенно безразлично, что эти люди про меня подумают. Я мог и гадость какую-нибудь сделать. И это был действительно другой человек. Когда анализируешь вот это поведение, то понимаешь, что это примитивность. Примитивность мышления. Недаром, знаете, государство поставило на поток производство алкоголя и сделало цены четко выявлено доступными. Для того, чтобы человек мог погружаться вот в этот пьяный угар Мог делать примитивными свои сложные проблемы, свои заботы. И самое интересное, еще такая штука есть, как бытовые преступления, которые совершаются в большинстве своем на почве злоупотребления алкоголем. Так вот, есть у меня предположение, что это один из способов гасить ненависть и агрессию на бытовом уровне, дабы он не мог как-то активизироваться и выплеснуться на уровне государства на уровне страны когда ты взвешен когда ты точно можешь рассчитать понять и навредить ну то есть какую-то гадость сделать там представителем каким-то и прочее прочее понимаете вот если живет народ существует и у него накапливается какое-то недовольство ну, к правящим элитам можем так сказать это рано или поздно может выйти чего-что-нибудь очень серьезное правильно? логично если сделать человеку доступным алкоголь, то определенная часть населения легко может поддаться на подобного рода предложения. А опять же, маркетинг, реклама, пропаганда в фильмах, в передачах, ну и многое другое. Вы же знаете, как это делается. Достаточно посмотреть вокруг, и вы поймете, да вы можете вспомнить, когда впервые в жизни вы попробовали алкоголь. Кто, как говорится, вам предлагает выпить периодически, там, коллеги, друзья, знакомые, по какому поводу вы предполагаете, что совершенно нормально будет выпить, поднять рюмку стакан. И вы легко вспомните, что есть праздники, есть поминки, есть там прочее, прочее, прочее. А, знаете, у нас и праздники-то не нужны, в принципе. Нужно обмыть покупку, и там новоселье. Список просто грандиозный. И все это сводится к тому, чтобы устроить попойку. Выходит так, что вот мы и не умеем то нормально как-то Отдыхать у нас все как-то по схеме, все как-то по строк заложенной программе. И при этом, что-что, а на бутылку достать совсем не сложно. В экономическом плане сделано так, чтобы вы могли себе это позволить. Вы не позволите себе хорошее мясо, хорошую рыбу, хорошие шмотки, хороший там, транспорт, хорошее жилье, хороший отдых, поехать куда-нибудь за границу. Вы много себе чего хорошего не позволите. Но бутылочку вы всегда себе позволите. Это всегда доступно, это всегда... И самое главное, это законно Понимаете, в чем суть? В общем, суть видео такова. Извините за легкие каламбурчики. Я, как всегда, не готовлюсь, читаю без сценария. Не читаю. Озвучиваю без сценария. Нет у меня. Так вот, суть видео заключается в том, что... Прямо у нас под ногами, частью нашей жизни... Является средство, вещество, которое разделяет нашу личность, которое способно уничтожить основную личность, мыслящую, которое способно сделать нас примитивными, покорными, глупыми, слабоумными, недоразвитыми, можно даже так сказать. Из-за отсутствия большей части мозга, который впоследствии регулярного приема алкогольных напитков сводит на нет все наше развитие, самообразование, все наши заслуги, достижения, опыт. Я видел, как человек, имеющий техническое образование, хороший опыт, хорошие возможности, профессию и многое другое. Я видел и продолжаю видеть, как этот человек деградирует, как он превращается вообще в ничто. Я уже давным-давно понял, что ну, крест можно ставить на этом человеке, потому что я понимаю физические процессы, которые в него происходят, которые не дадут ему вернуться в прежнее состояние, в иное состояние. Обидно, конечно, в какой-то степени, но когда ты понимаешь неизбежность процесса, что что-то обидно, ну, факт есть факт, он на лицо. выдохни и иди дальше. А что делать? Не будешь же ты сидеть и горевать по подобного рода поводу, зная, что ты все равно не можешь повлиять на ситуацию изменить ее. В общем, в принципе, это на самом деле призыв непосредственно к вам, непосредственно к конкретному человеку. Вы можете попытаться объяснить, рассказать что-то тому, кого вы любите и с кем происходят подобного рода процессы, но в первую очередь мое видео предназначено непосредственно для вас. Сталкивались вы с этой проблемой, не сталкивались, или вам предстоит еще столкнуться, так как вы молоды. Суть в том, что если можете, помогите хотя бы себе. Потому что сделать подобного рода шаги, и потом провалиться в эту пропасть, провалиться в это болото, это довольно несложно, это довольно легко. Говорю как опытный человек, который прошел период нормального такого квашения. Поэтому я знаю, что это такое. Я до сих пор вижу, что происходит с людьми. В общем, личность свою, ее погубить можно очень легко. Такими простыми и совершенно доступными способами. Знаете это? Алкоголь — это яд не менее, чем какой бы то ни было любой другой наркотик. Может быть, даже и опаснее. Почему? Потому что алкоголь — это законное законное средство деградировать самого себя. Оно совершенно доступно. Понимаете? В этом, в этом опасность его. В этом его... Берегите себя, подписывайтесь. Кстати говоря, постоянным своим регулярным зрителям и подписчикам своим хотел обратиться, попросить сделать такую маленькую вещь. Пожалуйста, отпишитесь и сразу подпишитесь. Отключите колокольчик и сразу подключите колокольчик. Говорят, что это помогает продвижению канала. Ну и мне будет интересно понаблюдать, что там происходит благодаря подобного рода действиям. Я думаю, для каждого из вас это будет совершенно несложно. Даже если 100, 200, 300 человек подписчиков сделают так, мне будет интересно, я увижу разницу. Всего доброго, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Счастливо. Не бухайте.